Большую часть тренингов, которые востребованы сейчас в малых территориях, это, конечно, основа социального проектирования. И то, насколько грамотно дается основа социального проектирования для участия в грантовых конкурсах, зависит во многом от тренера, который дает. И его компетенции очень важны. И поэтому все, что мы смогли здесь получить и донести до наших благополучателей. Для наших некоммерческих организаций в территории это очень важно. У нас, если говорить в цифрах, то и качество как тех проектов, которые я сама как руководитель от организации представляю на грантовые конкурсы, в том числе и Фонда президентских грантов, значительно выросли. После участия в школе тренеров, повысив свои компетенции как тренер и получив вот тот кейс, который позволил мне, ну как, закрыть. Те недостающие пробелы, может быть, и в моих собственных знаниях, в социальном проектировании, помогли а, и привели к тому, что три проекта подряд в фонде президентских грантов получили поддержку. Ну и в территории количество поданных и выигранных проектов, конечно, а, значительно увеличилось после проведения данных тренингов, которые я проводила и которые я консультирую в территориях. Для малых территорий, для отдаленных территорий, где нет а, сильных школ тренерских, ну, на сегодняшний день, это, конечно, большая польза.